Продолжение вулкана Кальбуко, Чили. Гора Кальбуков в Чили является достаточно активным вулканом, однако последнее его извержение произошло аж в 1972 году, да и длилось оно всего один час. Однако 22 апреля 2015 года, примерно в 18.00 по местному времени, все изменилось в худшую сторону. Кальбуков в буквальном смысле взорвался, начав выброс вулканического пепла на высоту в несколько километров. Было видно впечатляющее грибовидное облако пепла и дыма, красная заката. Столб пепла поднялся на высоту в 10 километров. На 24 апреля, спустя двое суток, объявили красный уровень тревоги, самый высший. Населению запретили находиться в радиусе 20 километров от вулкана, Апуированы 5 5000 человек. Извержение вулкана Эйя Фладлай Йокедль. Это труднопроизносимое исландское название стало одним из самых популярных слов в 2010 году. А все благодаря извержению вулкана в горной гряде с этим именем. Это природное бедствие серьезно нарушило деловую жизнь во всем мире, в первую очередь в Европе. Ведь огромное количество вулканического пепла, выброшенного в небо, полностью парализовало авиасообщения в Старом Свете. Природный катаклизм дестабилизировал жизнь миллионов людей в самой Европе, а также в Северной Америке. Были отменены тысячи авиарейсов, как пассажирских, так и грузовых. Ежедневные потери авиакомпаний в тот период составляли более 200 миллионов долларов. Ураган Катрина этот ураган обрушился в конце августа 2005 года на юго восточном побережье США в Мексиканском заливе. Основной удар пришелся на город Новый Орлеан и штат Луизиана. Поднявшийся уровень воды в нескольких местах прорвал дамбу, защищающую Новый Орлеан и около 80% территории города оказались под водой. В этот момент были разрушены целые районы, уничтожены инфраструктурные объекты, транспортные развязки и коммуникации. Отказавшееся или не успевшее эвакуироваться население спасалось на крышах домов. Главным местом спора людей стал знаменитый стадион «Супердом». Но так уж вышло, что он превратился одновременно и в ловушку, потому что выйти из него уже не представлялось возможным. Землетрясение в китайской провинции Сычуань. Это случилось 12 мая 2008 года в результате подземного толчка магнитудой 8 баллов а также последующих за ним сотрясение поменьше. В Сычуане погибло более 69 тысяч человек, 18 тысяч пропало без вести и 288 тысяч были ранены. При этом правительство Китайской Народной Республики сильно ограничивало международную помощь в зоне катастрофы. Оно пыталось решить проблему собственными руками. Казалось бы, молодцы, однако эксперты считают, что китайцы таким образом хотели скрыть реальные масштабы произошедшего. Дамба Баньцьяо Дампа-Бантьяо – это плотина на реке Жухэ, провинция Хэнань, Китай. 8 августа 1975 года прошлого столетия, вследствие мощного тайфуна Нина, плотина была разрушена, вызвав тем самым наводнение и огромную волну шириной в 10 километров и высотой от 3 до 7 метров, и из погибших 26 тысяч умерли непосредственно от наводнения, остальные же погибли от последующих эпидемий и голода. Кроме того, 11 миллионов человек потеряли свои дома. Землетрясение на Гаити. 12 января 2010 года Гаити постигла невиданная ранее по масштабам катастрофа. Произошло несколько подземных толчков, основную из которых имел магнитуду 7 баллов. В результате практически вся страна оказалась в руинах. Разрушен был даже президентский дворец, одно из самых величественных и капитальных зданий. Землетрясение в Индийском океане. Подводное землетрясение, произошедшее 26 декабря 2004 года в Индийском океане у западного побережья Северной Суматры, в 250 километрах к юго-востоку от города Банда считается одним из сильнейших землетрясений новейшей истории. Его магнитуда по разным оценкам составила от 9,1 до 9,3 балла по шкале Рихтера. Возникнув на глубине около 30 километров, землетрясение вызвало ряд разрушительных цунами, высота которых превышала 15 метров. Эти волны привели к огромным разрушениям и забрали жизни по разным оценкам – около 370 тысяч человек в среднем для землетрясения. Землетрясение магнитудой 8,2 балла. Оно произошло 28 июля 1976 года в китайском городе Таньшань в 3.42 по местному времени. Его гипоцентр находился недалеко от промышленного города-миллионера на глубине 22 километров. Повторные толчки мощностью 7,1 балл нанесли еще больше вреда. По данным правительства Китая количество жертв составило 242 419 человек. Однако, согласно другим источникам, погибло около 800 тысяч и еще 164 тысячи были тяжело ранены. А землетрясения также пострадали населенные пункты, находящиеся на расстоянии 150 километров от эпицентра. Среди них Тяньцин и Пекин. Более 5 миллионов домов были полностью разрушены циклон пхола это самый разрушительный тропический циклон в истории поразивший территорию восточного пакистана нынче бангладеш и индийского штата западная бенгаля 12 ноября 1970 года по оценкам от него погибло от 300 до 500 тысяч человек в основном в результате штормового прилива высотой в 9 метров который затопил множество низко расположенных островов в дельте ганги более всего от циклона пострадали под округи тхани и Тазумудин. в них погибло почти половина всего населения. Наводнение в Китае является самым крупным стихийным бедствием в мире. Точнее, это серия наводнений, которые произошли в 1931 году на территории Южно-Центрального Китая. Этой катастрофе предшествовала засуха, которая длилась с 1928 по 1930 года. Однако следующая зима выдалась очень снежной. Весной выпало много осадков, к тому же в течение летних месяцев страна страдала от проливных дождей. Все эти факты поспособствовали тому, что три крупнейшие Китая, Ян Цзы, Хуай Хэ и уже прекрасно нам известная Хуан Хэ вышли из берегов, забрав жизни по разным данным от 145 тысяч до 4 миллионов человек. Также крупнейшее стихийное бедствие в истории вызвало эпидемию холеры и тишины.